Всем привет, ребята, с вами Антон Савинов И сегодня в этом выпуске Правильно, очередные рецепты Приготовления и еда Вот, и кто не знает, у меня есть плейлист Вот, и угадайте, что Сегодня мы будем пробовать на вкус Правильно ММДЭМС И кто не знает, что ММДЭМС это давно старая, так сказать Господи, как сказать, марка Это там всякие там эти все разные там все Когда то показывали в рекламах там всякие такие Там всякие эти все ММДЭМС Там всякие такие вот Такие вот ж желтый орех, там да, да, красный, там с этими всеми это рекламы, там новогодние рекламы, там красные желтые такие вот ммдмс такие эти все. Эти все. Там о том, что их нужно съесть, там все за это все. Да, в творту они в жару, там всякие рекламы выходили по телевизору. Но меньше слов ближе к делу. Начинаем прозорство этот самый ммдмс Погнали! погнали разбирать. Впрочем, как можно сказать, они тут разноцветные. Вот такие. Вот такие. Вот такой красный. Вот такой вот. В общем, они тут все разные. Вот, погнали. Короче, они тут все разные. Могу и даже сейчас всех их перечислить. Такие вот все. Вот. И они тут все практически все одинаковые это вот такие вот вот такие вот синий оранжевый красный и еще желтый Тс, этот самый желто-синий намекает нам на флаг Украины а вот этот самый как его желто как его желто-сине-красный напоминает нам намекает нам на флаг Молдовии то есть то, то бишь Румынии вот такой вот. Вот, поэтому тут, короче, все. Вот, смотрите. Тут все одинакового цвета, считайте. Вот. Вот тут вот. Вот такие вот. Синий, желтый, красный. Тоже красный. И оранжевый. И все вот эти вот, вот упаковочки. Вот, поэтому вот так. придется двигать камеру что же, не будем тянуть, погнали их пробовать. Начнем обязательно с красного. Ведь я уже в одном из роликов э, о том, почему красный цвет в моей франшизе возвращение в прошлое, самый э, подходящий цвет красный. Вот начнем с красного. Мой любимый цвет. Ам. А, а. Мм. А. Вкусно! М -м -м -м -м. А, -а пошло! Что ж дальше? Начнем с Саша обычного, который светлее и ярче красного. Это оранжевый. Хотя таких вот <со> <с> ММД, конечно, в рекламах ММД на телевидении не показывают там всяких там оранжевых, там фиолетовых, еще шоколадного босса показывают. шоколадного босса нет, конечно. Только красный, желтый, синий, оранжевый. А, нет, же, синий, желтый, красный, оранжевый, да. Вот, поймайте это, -а -а. Mm -hmm. Mm -hmm. Оранжевый прошел, пробуем синий, как всегда. Вот синий цвет, цвет жопства. Ну ладно, синий так синий, а вообще-то это индиго, Пробуем синий, конечно синий появлялся тоже в рекламах ммдэмс. Вот это ведь обзор на ММДемс, такие, вот всякие там такой, он хоть и соленый, конечно, как сникерс такой ммдэмс хватит на тайм. Да, тут написано хватит на тайм. Вот, что ж погнали дальше. Ам. Хотите, я вам покажу, как выглядит MMDAMS изнутри? Это очень интересный факт. Вам надо открутить половинку. Вот так вот и выглядит MMDAMS изнутри. Могу еще желтый показать, как выглядит изнутри. М -м -м -м -м. Все точно, точно такие же. Мне даже, я это... Да? Орех, шоколад и покраска. Очень интересно. Свинья. Пачка пустая. Mm. Вот, Здесь, тут все тут, тут, тут все. Вот, вот тут, тут, тут все. Наши вот эти вот все. Продолжаем дальше, дальше пробовать. Вот. Начнем как раз с красных. Как раз. мать уронил сейчас подождите сейчас и я, я пойду сейчас верну уронил четвертый еще и липкие вот, эти вот все четыре какие усети вот так вот интересно как это выглядит конечно Устрашающе, пишите в комментариях, я страшно выглядит вот так вот или нет. И, например, вот так вот. Я не ни за ним относится вот не буду. На президента. Да. Тогда, да. Хм, первого раза уже пошли синие вот такие это как я так буду выглядеть конечно это конечно очень хороший обзор очень интересно все одинаковые что я там Такие, короче, еще про И даже вот на эмблемах есть такие вот... Такие... Напоследок самый эпичный момент в жизни. Вот такой! На я, конечно, вдобавок еще смаканул вот такой вот зефир. Вот такой. Это клубница в шоколаде такая от, от марки «Славянка». Вот такая. Она открывается. Вот такой, впрочем. Вот. Погнали. Ммм, как птичье молоко. Ммм, ммм, ммм, ммм. Ну, все нормально. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставьте репосты, множество лайков, как всегда. Лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк. лайк. Вот. Много комментариев, репосты. И все остальное. Я жду ваших комментариев. Напишите что-нибудь, что вы думаете по поводу MMDAMP. Всем пока. До встречи. Я пошёл жизнь.